Всем привет, мои дорогие друзья! Я хотел бы вам сегодня сказать о моде Скайрим. Ээ, что Скайрим? Вот он. Итак, мы продолжаем. Вот видите, это такое что, адвентуры. А дальше Дарк Говнюк, короче. Драгур. Драгур, ты, ты, ты, ты кто такой? Анна, Карим, ну давай. Офигенно. Ты чё? Дремура. Дремура, ты кто такой? Горд. Офигенно. Брау Драгон. А, э -э, вы должны его мучить, да? Вы же должны его мучить. Офигенно. Вы его даже не можете мочить. Ну, он летает, летает. Ты мне не мешаешь. Вот вы мне тоже не мешаете. Летайте, давайте размножайтесь Я вирус. у ну, маленький вот этот дорогунчик вообще. Отличный. ну Ты мой будешь, говорю, Клана. он добулят вот столько много барани на самом деле много. Так. Ну все, я не буду показывать, разумеется, зачем. Вот, вот такую броню. Он добавляет. Вот так. Так-так. И вот так. Вот так вот он добавляет, потом добавляет какую-то... Это что, типа есть надо? вау, во, вау, воу во, вы мощнее. Так. Вообще, вера. Ладно. Ну, после летают. А мы с вами будем заканчивать. Это был небольшой мод Skyrim. Я думаю, он заслуживает лайком. Так что, всем пока.